And today I'm gonna to show you how to quickly and easily shuck a cob of corn or an ear of corn. So that's a quick way to shuck your corn. Всем привет, с вами Ирвин, и это видео о последнем, я надеюсь, глаголе в списке слов, которые имеют значение чистей. Как мы помним с прошлого видео, шаг – это удаление оболочки у фруктов и некоторых семян, что нам наглядно сейчас демонстрирует этот джентльмен в очках. Но давайте мы на всякий случай все-таки зайдем в словарь, посмотреть, что он нам скажет касательно этого слова еще раз. И на этот раз камырочский словарь достаточно скромен в своих определениях, поскольку слово ⁇ шаг ⁇ он определяется исключительно в качестве глагола, то есть так же, как он определил хаск ⁇ исключительно в качестве существительного в прошлом видео. У словах шаг ⁇ также есть значение в качестве существительного, но на данный момент он нас пока не интересует. Посмотрим на значение ⁇ Удалять шел ⁇ что такое шел ⁇ мы уже знаем, или натуральную естественную оболочку у чего-то, что съедобно. И здесь же дано два слова, которые являются практически единственными, с которыми это слово используется. Это кукуруза, как нам уже известно, и устрица. Если мы зайдем в Google и в объем how to шаг, то первым делом нам будет показываться инструкция о том, как чистить устрицы. Если мы спустимся немножко далее, то у нас будут инструкции о чистке моллюсков в общем. И если мы спустимся еще ниже, то мы увидим то, с чего мы начали – кукурузу. Ну что ж, подводим итоги. Я опущу глаголы brush и clean, поскольку они и так общеизвестны, и они имеют все-таки немножко другое значение. Поэтому мы начнем со слова чистить в значении снимать кожуру или кожицу. То есть если мы чистим банан, апельсин, грушу и так далее, то мы используем глагол peel. Следующее слово с значением «снимать стебельки» или «лепестки» и так далее. Используется чаще всего по отношению к клубнике. И второе значение у него – это снимать оболочку, чаще всего промышленным способом, то есть крупа и зеленая часть орехов. Глагол hall Следующее слово используется для очистки того, у чего твердая оболочка, то есть скорлупа или шелуха, то есть чистка семечек, орехов, яиц и так далее. В качестве существительное слово переводится как «ракушка», но у нас глагол To shell. Следующее слово является виновником всей этой вакханалии, но при этом используется исключительно практически в двух случаях, это в отношении кокосов или кукурузы. Глагол тухаск. Он также как и хал может использоваться для очистки зеленой части ореха. к примеру, для очистки каштанов. Последнее слово в нашем списке используется только для очистки кукурузы и моллюсков. Что довольно странно, поскольку на первый взгляд они не имеют между собой ничего общего. Глагол ШАГ. Ну что ж, взгляните на эти слова последний раз. Скорее всего, в моих видео вы их больше не увидите, поскольку тема раскрыта полностью на мой взгляд. Но если у вас есть какие-то конкретные вопросы, задавайте их в комментарии, обязательно отвечу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.